с руками Нет, Ты слушай, когда баба ты ее людей в день о браке? или хуе? Иди. Брат, иди. это будет вот такой репортаж Ты больше не будешь? Никогда не, не будет Никогда Ух как, Виктор, ты красиво это сделал, а? Обалдеть! Ты прям... Джигит! Друг. Друг! Вот другу плохо. Вот это мы возьмем домой, только не в этой.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 О oh, я вчора, и северчора Крещу тебе полюбив Водороста мне величка Всей руками молода Русакоса до пояса З боку лента голуба Все. О! Да Дальше слов а, не знаю. Что он заебрабил? С конем! Так, мы уже уходим с кабака. Ну как получилось? Ну вот, друзья, Виктор, новый Володя козел. Это уже тем я Надеюсь, это не заблокирует мой канал.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 Станция как называется? Нет, а, я... Скажи погромче... И... и еще раз адрес. Снова подрезка улицы 30, А остановка? Вот тут через дорогу. Как остановка? Бывает? Здесь старая подрезка. Друзья, на выходе из кафе я обнаружил, что у меня паспорта и кошелька.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 Паспорт мой тоже красивый был, Виктор, но паспорта нету. Э, конечно, сюжет, э, сюжет, я думаю, прикольный, э, не у всех каждый день пиздят паспорт с документами, у меня сейчас там регистрация, кстати, у меня прописки нет, у меня регистрация в Москве, московская регистрация. Не ехать теперь э, к дальним родственникам в Москву за своей копией регистрации, восстанавливать Ласк паспорт. Вот, сюда. вот и. Друзья, у меня полная жопа. Так, сейчас еще я помойки посмотрю. Сейчас, Друзья, еще помойки. Помойки. Я теперь как бомжик из документов лазу по помойкам. Вот. Так, ну, Здесь. Извиняюсь, за пальцем здесь нет. Это уже, наверное, 20-я помойка, которую мы с Виктором проверили. Вот.